Все, что вы делали к сегодняшнему дню, это было как раз для того, чтобы вы пришли сегодня сюда. Все, что было, это была подготовительная работа. Вот представьте себе, все эти труды, которые вы преодолели, особенно на последнем четвертом курсе, кто хорошо и плотно работал, потратили бы время, потратили энергию, но все это нужно было для того, чтобы сейчас на этом уровне, на уровне будхиального тела пятого курса, вы добились тех результатов, которые хотите. Потому что будхиал ⁇ это самое главное, что есть в пространстве человеческого, социального, как минимум, сознания. Не говоря уже обо всем остальном. Именно будхиал ⁇ это центр управления полетами, вашим космическим кораблем под названием ⁇ Жизнь и сознание ⁇ От того, как там все запрограммировано, так и строится ваша жизнь. Нашей задачей будет с вами не только понять, каким образом строится программа будхиального тела, но и постараться максимально щадяще, но в то же самое время максимально эффективно сделать так, чтобы его перепрограммировать под ту задачу, которая стоит перед вами. А перед вами стоит задача, изначально поставленная на первом курсе. Надо сделать так, чтобы хозяином вашей жизни, вашего разума было только лишь структура, которую вы знаете под названием ⁇ Я есть ⁇ Никто не быть другой, без допущений, без эгрегориальных соблазнов и контактов лишних. Нужно, чтобы хозяин жизни стал действительно хозяином жизни. Вы, ваша душа, ваше ⁇ Я есть ⁇ ваш кристалл, кристалл вашего сознания. Четвертый курс дал большей степени понимания о том, что же это такое. Работа с линзой кармы 0 должна была внутри кристалла вашего сознания пробудить и раскрыть такие информационные ресурсы, которые до сих пор были неизведаны, до сих пор были неведомы. Это случилось? Не ну, покивайте, что ли. Да, это случилось. Это случилось, надеюсь, у всех или почти у всех. Если вы работали хорошо, не ленились, не жалели самого себя, то это случилось. Если вы занимались допущениями, объездом проблемных ситуаций, потом как-нибудь разберусь или сделаем так, чтобы они были, ну, скажем так, не очень затрагивали и не возбуждали подсознание на страхи, на обиды, на воспоминания, а если вы с открытым забралом шли навстречу своим собственным проблемам, желаниям, историям, не нереализованным, не реализованным, но нужным, то тогда у вас все получилось. Сегодня вы готовы, готовы, прикоснуться к этой рубке, рубке управления полетами, к командному пункту. Фактически. Система и структура сознания идет от простого к сложному, и вы, наверное, помним, как в принципе, легко было с позиции сегодняшнего дня на первом, на втором курсе, потому что там зашел в медитацию, да чисти себе наглочки, да, там, работай с эфирочкой, нагоняя энергию, умея с ней обращаться на первом. Видите, уже посложнее, все-таки здесь нужно было прикладывать разум, чего чувствовать, здесь уже разум, в простейшем, зачаточном понимании, вот слово, вот оно выдавать такую реакцию, вот слово, означает оно вот это, вот слово, оно связано с другими словами, они все в совокупности несут под собой эмоциональную реакцию. Сначала с этим было сложно справиться, оказывается, от одного понимания, что у вас есть инструмент, как бороться с своим собственным менталом, и как его легко можно командно перепрограммировать, и с фазиции сегодняшнего дня вам это уже не кажется трудным, правда? Поменять значение одного слова на другое, прицепить к нему другую эмоцию, эту эмоцию сделать базовой и работоспособной уже к сегодняшнему дню не представляет труда. Четвертый курс, он опять-таки был посложнее, потому что там уже начался, начался анализ, нам нужно было уметь находить общее между историями, вроде бы как не связанными друг с другом совсем, вроде бы как прямой логикой или прямыми какими-то ассоциациями, связанными с одними и теми же персонажами, с одной и той же темой, с одной и той же проблемой. Они могут быть совершенно из разных тем возрастов, годов, проблем, людей. И тем не менее найти между ними общее, то самое ядро, которое объединяет все эти истории, единым смыслом, заставляя постоянно возвращаться на одну и ту же точку, переживать ситуацию просто в разных в сценариях, но одно и то же, одно и то же, одно и то же уже надоело. И вот когда вычленили это ядро, когда оно стало понятно, что причина-то на самом деле, не в сценарии, причина в чем-то ином, и причина всегда одна и та же, когда вы вытащили это ядро, сразу все стало распаковываться значительно веселее. Работа с линзой кармы я есть. Карма доль, она вам в этом отношении должна была очень здорово помочь, потому что это ресурс, ресурс огромнейший, прежде всего ресурс, связанный с вашими прощениями. Кости, коих лежат в земле, земля хранит их и будет хранить до поры до времени, пока не найдется тот потомок, кто из этих костей готов будет взять ту самую ценную информацию, которая отлично от плоти, то есть она не сгнивает. Она всегда есть там, и кости хранятся тысячелетиями, кости никуда не деваются. Вот так и мы брали эту информацию из костей наших предков, брали ее для того, чтобы встроить в себя, для того, чтобы в ДНК в нашем раскрылась как-то иначе информация о силе своего собственного народа и собственного рода в том числе. И ведь удивительное это ощущение, знать, что за тобой стоит Мощь. и это действительно мощь правда и вот когда вы ее ощутили тогда стало значительно проще работать и с кармическими программами и с временем и с привычками от коих я надеюсь вы уже от деструктивных избавились сегодняшнему дню. если что-то не доработали по четверочке доработайте потому что это очень важно важно для нас сейчас когда мы начинаем работать с нашим пятым Пятый курс, как сами понимаете, я вам эту песню пою не потому, что, чтобы возбудить вас приятные воспоминания о прекрасно прожитых годах вместе со мной методиками школы, а для того, чтобы вы осознали, что пятый курс по экспоненте будет такой же сложным, даже еще сложнее. Медитации в нем будет очень немного. Медитации у нас практически все закончились. Начинается анализ, логика, логика и анализ. Ну, интересно, они будут, безусловно, но только тогда, когда анализ будет проведен. Иначе что, мы опять будем переживать события, нам это уже не надо. Теперь нам надо изнутри своей линзы, изнутри своего я есть будет выковыривать ту самую ценнейшую информацию, которая там есть, но была скрыта за ворохом эмоционального отношения к происходящему. Маленький кристаллик, который распаковывает себя при попадании луча света на него определенным способом, он распаковывает себя как голограмму в реальность. Вот это и есть. Я есть, которая творит реальность в, вашем, в вашей жизни. Но представьте себе, что эта голограмма натыкается на препятствие. Она начинает искажаться, в потоки света отражая реальность вашей внутренней души, натыкаясь на препятствия, натыкаясь на представителей систем, начинает искажаться, преломляться сквозь них, и на выходе появляется уже совсем другая реальность, реальность, в которой вы существуете, потому что вынуждены брать восприятие своего внутреннего мира через других людей. Они как зеркала отражают вам, не вас, но себя в восприятии вашей реальности. Понятно? И вам на одну минуточку начинает казаться, что это реальность настоящая, преломленная через других людей. Вам она, безусловно, не нравится. Не нравится, потому что Я-Есмь знает, что это фальшивое отображение, это не то. Логика подсказывает, что эти препятствия надо убрать. Но как убрать? людей ты не уберешь. Значит, надо убрать что-то другое, их право отражать вашу реальность. А право, как правило, даете им только вы. Глядя в глаза своего оппонента, видя, видеть то, что он отражает, это даете только вы. Философии на нашем пятом курсе будет достаточно много. Мы попытаемся с вами научиться на этом курсе уходить от абстракции к конкретике. Для этого мы должны понять, что функции будхиального тела, информационно самый богатый слой сознания, за исключением атмана, который по сути человеку не принадлежит, да, он по праву принадлежности к человеческой расе просто выходит на этот уровень, будхиальное тело также не принадлежит человеку, но у человека есть возможность влиять, по крайней мере, на свой собственный будхиал, а через него влиять на всю эгрегориальную структуру, которая его окружает. По крайней мере, в рамках того пятна света, который является его проявленной реальностью. На это у него есть святейшее право. Но вот <смех> беда этого права, все время пытаются его лишить. Чем же? Непререкаемыми нормами поведения, морали и общечеловеческих ценностей, которые настолько естественны для сознания, что они должны быть, общечеловеческие ценности, общая мораль, общие правила поведения что пересматривать их, как правило, ни у кого никогда руки не доходят. Но не пересмотрев их, мы свою реальность не изменим, то есть мы не изменим форму ее отображения изнутри. Нужно снимать искажения, искажения, которые сделаны как раз именно этими нормами, этими правилами. Гульхиальное тело, тело ценностей и убеждений, морально-этических норм преломляет в вашей реальности, в ваших глазах внутреннюю потребность души и структуры, изначальной первичной структуры вашей я есть преломляет удобным для себя способом, не давая возможности вам ориентироваться в реальности. Это как коридор с кривыми зеркалами. Выйти из него невозможно, если не поймешь, что это зеркала, и зеркала кривые, и что они отражают не совсем тебя, а отражают другое зеркало, в котором ты предварительно отразился. Вот с нашим будхиалом происходит все то же самое. Ценности на самом деле, присутствующие в нашем сознании, требуют очень серьезного пересмотра, прежде всего с точки зрения моё не моё. Моё это, которое идет от души, не моё это, которое идет от окружения, идет от системы. Будхиальное тело, информационный пласт сознания, напоминаю вам, что оно отличается от всех предыдущих более высокой информационной компонентой. Там шесть единиц информации и одна всего лишь одна единичка энергии. Это одна единичка энергии связи между информационными пакетами, информационными структурами. Условно мы можем сказать, что вот они, эти информационные структуры, 12 первооснов, основные крупные модули, большие системы, которые энергетически связаны друг с другом определенным способом. Сознание человека считается устойчивым и равновесным, когда эти связи не меняются. То есть любовь есть добро, знак равно, знак равно, не меняем. Смерть есть зло, знак равно, знак равно, не меняем. Но дело в том, что. И можно было бы не менять на самом деле, ничего страшного это в этом деле нет, но дело в том, что то, какие непосредственно шаблоны и информационные пакеты вкладываются в первооснову добро, в первооснову зло, традиция, свобода и все 12 структур, делаются они не вами, они делаются средой, в которой вы присутствуете. Таким образом, например, в первооснову зла может попасть информационный пакет, информационная структура, например, зло это болезнь, да? оно туда попало, но сама первооснова зла связана, например, с первоосновой смерти, значит, болезнь точно так же будет связана с первоосновой смерти, болезнь это смерть, скажет сознание, и не будет пересматривать эту позицию. Например, а любовь есть зло, есть такая например, структура, есть такая эгрегориальная система, которая внедряет в сознание своих плеченных членов именно такую связку, любовь есть зло, а любовь, например, в первооснову любовь у вас например, лежит еще информационный пакет внутри первоосновы любовь к детям. Значит, соответственно, ваше сознание будет воспринимать любовь к детям как что? Зло. зло подсознательно, эмоционально, хочет детей, хочет семью. Но как переработать вот эту информационную структуру, если там это вшито, забито, гвоздями приколочено и пересмотру нельзя, потому что там же еще и стоят охранники у этих связей, чтобы ни в коем случае, чтобы ни в коем случае поэтому человек может хотеть детей, может хотеть семью, но если есть такая структура, никогда в жизни у него этого не будет, потому что нарушение заповеди, а это заповедь, нарушение заповеди ведет к летальному исходу, потому что разрушив одну, придется разрушать все остальные. Значит, у нас два метода, два пути есть. Первый метод – это перепаковывать информационную внутри первооснов не трогая связи, не трогая связи. Второй метод изменять связь. Вот пятый курс, на котором мы сейчас с вами будем работать, это первый метод. щадящим способом. система смотрит, чтобы не нарушались связи между первоосновами, это для нее самое главное. чего то там в эти первоосновы пихаешь и имели твоей недели, пихай что хочешь, с каждого не проконтролируешь. А вот шестой стихийный курс, на котором вы будете обучаться, он как раз будет, задействовать второй способ, менять связи между первоосновами. Сами понимаете, что шестой курс будет стихийного факультета будет для вас доступен, когда вы с, этим, с этой темой разберетесь, когда вы будете уже знать, что такое будхиальное тело, будете знать, что такое первооснова и как с ними работать. Вот наша с вами сегодня задача, это включить щадящий способ перепрограммирования своего будхиального тела, щадящий. Так, чтобы эгрегориальная система не вычислила до поры до времени, потому что давление будет идти сразу. Значит, нам нужно некое замкнутое внутреннее пространство, где они нас не увидят, то есть они не увидят нашу перекомпоновку внутреннюю, по крайней мере, перекомпоновку, на которую они не обратят внимания, если она не будет угрожающей для всей системы, которую они контролируют. Она не будет угрожающей, мы будем только себя перепрограммировать. Вся реальность нам пока без надобности. Пока. без О том поговорим о других возможностях. Но нам это нужно для того, чтобы сценарий своей собственной судьбы немножко по другому пути, немножко по другому маршруту. За счет чего мы будем достигать такого эффекта? Дело в том, что судьба как перечень заранее прописанных событий и заранее прописанной линии жизни, он в первую очередь контролируется как раз будхиальным телом. А всё почему? Потому что питание будхиальное тело получается всегда именно с тела каузального, то есть наше будхиальное тело питается временем. Соответственно, логика подсказывает, что чем больше времени мы отдаем на ту или иную ценность, а это выражается исключительно в, в, в сроках переживания тех или иных событий, сроках включения в те или иные события, тем большей степени эта ценность будет доминантна в нашем сознании. Но как это вычислили? Отчасти на тренинге целей и ценности мы с вами к этому понятию уже прикоснулись. Но это Поверьте, это верхняя пыль пятого курса, которую мы с вами прикоснулись на тренинге целей и ценностей. Там было трудно, будет еще сложнее. Поэтому зная о том, что будет сложно, мы с вами осознанно сейчас договариваемся друг с другом, что методика, по которой мы будем с вами работать, она аналогична методике, которую мы брали в тренинге целей и ценностей, будет включать в себя одну... Интересная особенность, мы попытаемся обмануть свое собственное сознание, то есть нам обязательно нужно это сделать. Поскольку мы идем с открытым забралом на этот процесс, вы должны об этом изначально знать. То, что мы с вами будем делать, это будем путать собственное сознание изначально для того, чтобы оно не включило резервы страха, которые еще возможно присутствуют на уровне подсознания. Потому что подсознание прекрасно знает, что если перекомпоновать будхиальное тело, если перепрограммировать его, то ему вполне вероятно энергии на жизнедеятельность придется отдавать чуток побольше и чуток в другом русле. И возможно изменять не только собственные внутренние нормы отдачи энергии на те или иные ценности, но и сделать так, чтобы они в дальнейшем эти нормы имели тенденцию к постоянному увеличению, то есть постоянному развитию. Подсознание, вполне вероятно, оно может быть категорически против такой постановки вопроса. Поэтому нам нужно будет его убедить, убеждать подсознание всегда можно только лишь командно директивно. с одной стороны как ребенку, успокаивая его деточка, рыбе жир очень вкусный. Вот видишь я полстакана заглотил, со мной ничего не случилось. Да? Вот сейчас ты ложечку съешь, чтобы тоже ничего не случится, практически бони не да? То есть таким образом мы объясняем подсознанию, что на самом деле это не страшно, оно успокаивается, и в этот момент мы ему этот рыбий же вс -таки всовываем, потому что надо. Вот с подсознанием, как с ребенком. Да? Точно так же по-другому оно, к сожалению, не понимает, оно понимает метод кнута и пряника, и нам придется применить и тот и другой метод по отношению к нему. Но мы люди разумные, мы то не дети, у нас разум руководит нашей жизнью, правда ведь, а не уже, верно? Разум и какая-то внутренняя глубинная потребность проявить себя иным способом, которая раскрылась после возбуждения кармы. И какая бы она странная эта потребность не была, она ваша и вы обязаны ее реализовать, если она есть, значит, она обязана быть реализована. Перепрограммирование будхиального тела поможет вам в большей степени приблизиться, если не то, по крайней мере, приблизиться к этому пути, потому что сейчас будхиал устроен таким образом, что ценности и убеждения даже не допускают такой возможности, они просто не допускают. Они включат ресурсы, которые будут вам запрещать реализовывать себя способом отличным от приемлемых, общепринятых в этом мире. С человеком должно случиться что-то, что заставит его посмотреть в сторону своей мечты или глубинной потребности, которая была до сих пор не воспринятой. Да? И истории реальной жизни нам рассказывают, что это всегда какой-то катаклизм, человек ударила молнию, да? начался с больничной койки с совершенно другим осознанием себя. Человек пережил клиническую смерть, проснувшись, он знает, по как, какому пути надо идти. Что такое случилось с ним в этот момент? Почему раньше был человек человеком, обычный семьянин, приличный бухгалтер, да, хороший общественник на приличном счету, и вдруг он просыпается и говорит, всё, я теперь буду кинорежиссером". У него смотрят как на идиота, ты на себя в зеркало вообще смотрел, дипломы свои открой, может, паспорт посмотри, там все написано. Он говорит, нет, буду кинорежиссером. И и становится кинорежиссером. Как? До этой ситуации он помыслить не мог. Человек приходит на Кайлас, приезжает на Кайлас, у него сносит голову от этих высоких вибраций, он возвращается кем-то, кем не был совершенно до этого момента. Абсолютно. Был карточный шулер, там, например, или игрок в казино, ездил на Кайлас, приезжает одухотворенным, начинает писать картины. Это реальный случай из жизни. И пишет такие картины, о которых даже раньше помыслить просто не мог. А казино даже слова вспомнить не может, куда, что деваться. Это был достаточно успешный шум, Парадоксы, правда? Парадоксы С людьми происходит что-то, но надо пережить какой-то катаклизм. А что же происходит в этот момент в катаклизме? А вот представьте себе, что выключилась энергия от а управления, выключилась энергия, и в какой-то момент она вернула, что называется, на, базовые, на базовый уровень. Знаете, как с компьютером происходит? Вот вырубилась энергия, что-то там пошел какой-то импульс в программу. И когда компьютер включается, он восстанавливается с точки последнего сохранения. Вот с подсознанием и с будхиалом происходит приблизительно то же самое. В тот момент, когда человек оживает, то есть после смерти выходит, духовной ли смерти, физической ли смерти, какой-то, психической ли смерти, он возвращается и распаковывает свой будхиал обратно с точки последнего сохранения. А когда она была точкой последнего сохранения? Может в пять лет, да? а может вообще в прошлой жизни? а может в 20 лет. Если мы такую точку уже переживали в нашей жизни, да. это значит, что в процессе пятого курса мы должны такую точку еще раз. Переживать. Вы можете пережить да. совершенно другую точку, потому что в данном случае будет править не случай, а ваш собственный разум, ваша собственная я есть. Я сказала, мы идем с открытым забралом, никаких коматозных состояний. С открытым забралом. Мы должны все воспринимать, должны все оценивать. В этом смысл нашей работы. Потому что если бы мне просто нужно было перепрограммировать ваш будхиал, я бы за три дня сделала бы вам четыре медитации, да, перепрограммировала бы, пошли счастливые. Но в чем смысл-то, вы бы не знали, тогда какой смысл всей моей работы? Мне нужно, чтобы вы знали, чтобы вы умели себе, другим в дальнейшем да, это делать. делать. это важно, это очень важно. Методика нужна для того, чтобы она, возможно, была к дальнейшей передаче, а смысл-то какой -то. Когда я получила эту методику в свое время, достаточно много лет назад, одного болгарского мага, она была в жутком виде совершенно написана на болгарском. Вот. Ну и еще и со специфическим сленгом. Да, ее, мне понадобилось несколько лет для того, чтобы ее расшифровать. Но получила я ее с одним единственным как бы правилом. Она должна быть доступна. Она должна быть доступна. То есть человек должен понимать, что... Поэтому я приложу все усилия для того, чтобы вы понимали. Я методику эту к сегодняшнему дню я ее упростила. При, все, при всей ее сложности она уже упрощена. Ваши предшественники проходили по более сложной технике. Им было тяжелее. Вам будет проще, но все равно тяжело. Проще по сравнению с ними, но тяжелее по сравнению с четвертым курсом. Поэтому 6 дней будет тяжелой головоломной работы. У вас будет очень много работы домашней. Фактически в большинстве это работа домашняя, потому что связана она с анализом, с анализом, с анализом. А анализ можно провести, когда пишешь и переписываешь, пишешь и переписываешь, систематизируешь, рвешь, сжигаешь, переписываешься по новой. Почти так же, как вы работали на целях и ценностях, только писанины будет раз в десять побольше. Но это нужно. Я очень люблю пятый курс, потому что он действительно переворачивает сознание, это кульминация. Это Алмаз в нашей короне, это бриллиант в нашей, в нашей школе. От вашего намерения, от вашего желания действительно перевернуть свою собственную жизнь зависит очень много. Я очень надеюсь, что мы с вами пойдём слаженной командой. Я сделаю все возможное, чтобы довести вас до конца, и до конца года мы будем работать на пятом курсе. Но этот, эти шесть дней, они главные, они самые важные. Дальше уже начнется техника, филигранная шлифовка этого самого алмаза. Но сейчас мы должны сейчас наметить грани, определить, скольки каратный он будет и как мы будем его применять. И у каждого это будет свое, своя, своя чистота, свои плановые изъяны, да, свои И остальные нюансы, которые имеют отношение именно к вашей уникальности. Попробуем сделать ваше сознание уникальным. Она приближается к этому, но еще пока не является. А очень нужен. Очень.